Всем добрый день и сегодня я покажу игру Симулятор офиса Да, это сплоченная команда, коллектив И сейчас мы запустим новую игру Да что ж такое? Вот, вс, давайте. Давайте сейчас сохранился. Сограниц. В это время. Вот такая она высокая. Самое главное, заметьте, вот докуда она достает. Вот для до сюда. Давайте приплым ее несколько раз. Купим мне еще раз. Вот этот что-то. Дальше купим последние персоны. Сейчас между ними есть связь. Значит, нужен еще один сотрудник. Все, три сотрудника. Смотрите, уже три. Мне уже нижний глаз не стоит. Да. Этот, то есть ни с кем не знаком, Эти связан. Вот, вот такая вот связь. Давайте купим еще одну проблему. Это тетка из со всеми сентября. И давайте ее покликаем, чтобы купить еще Видите, связи уже три, и, и сотрудников не хватает. Поэтому купим еще одну сотрудников. Вот да, так, прекрасно. Эти мужики снова на И еще, Этот такой с этой личной. Ладно, это не основное в этой игре. Основное — кликать. Не покупать связи, чтобы заработать деньги. Мы на самом деле офис. Деньги, дружины, офис. Поэтому кликать клик, и все И без разговора. Я тоже за всеми сотрудниками. Это все за Поэтому мы купим пятого сотрудника. Видите, таких уже много. И рост, и, и. А где я играл, там вообще рост. Вообще был. Но они, становятся меньше. Получается, уже не так важны для Ну, я думаю, каждый сотрудник важен в клипте. Да. Поэтому мы будем покупать сотрудники. Смотрите, там еще прокачка есть, месте. Сососос. Ну, будет очень дорого для нас. Это, это даже показывается в курсе. Как он будет. будет. Так. Я снова здесь. Ну, ничего себе у нас накопилось. Я, в принципе, так и думаю. Давайте я вот это. И пару сутрудников. Всё, у нас много сотрудников, только с одним человеком. Да, это с одним человеком. Все они такие. Как вы думаете, как они обычно с Да, взять дело не очень-то понятно. Ну, мы еще будем добавлять копатчика, не будет взять еще не совсем далеко. Все, не будет взять ничего давайте сейчас свяжем, не Ладно, они не слезались, но точно то точно слезалось. Смотрите, у меня тогда было где-то когда... я... Да что это тетка, с кем она тогда ты Просто о чем-то поздно поздно Вот Вот так. О, все, совсем все Реально крутой кликер. Мне нравится. Вот эти хармини вообще нравятся. Буквально. Гарика. Или кто там? О, маркетинг. Кстати, здесь еще немного стержарений есть. И вот можно купить. Так управление клипа. ну вот то есть за клип по-моему не нисколько сейчас а то есть на каждого сотрудника, по-моему по, по одному здесь ого сразу пришлось стереть вот это прокачка нет? слишком дорого. <смех> пишет слишком дорого. Да? Как бы не такой? Кстати, еще знаете, что удивительно. Пишет, сколько времени еще доступно. Например, сюда наводим. Это будет доступно через 27 секунд. Через 23 секунды. Да. Сейчас вообще 33 секунды. Вот эти вообще через час. Только интересно, а сколько самое последнее? Это будет доступно через столетие. Это будет доступно через 6 лет 70 дней. Это будет доступно через 10 дней. Будет доступно через 12 часов. Через час. Через минуту 39. Уже доступно. Отдел продаж. Через столетие не дожди. Но надо будет еще посмотреть в начале. Ну и возможно я не одну серию с ней это интересно. И мы попробуем выйти до самого конца. Купим нам 20 сотрудников серии. Будем самым крутым, самым самый крутой мобильный. Как компания Nike заработаем много долларов и никто столько долларов не зарабатывает но это как бы так столетие там что-то заработали там это так столько то 3 секунды подождали ладно на этом я закончу ладно всем удачи всем